Всем большой привет! Сегодня будем заготавливать на зиму очень вкусные хрустящие квашеные огурцы, для хранения которых не нужен подвал или погреб. Закрытые холодным методом огурчики получаются не маринованными, а именно квашенными, как бочковые. Но ну, очень вкусно! К тому же ничего варить и кипятить не нужно, что в летнюю жару является огромным плюсом. Полный перечень и точное количество используемых ингредиентов будет указано в конце видео. Приятного просмотра! Берем огурцы длиной до 10 сантиметров и обязательно не салатных сортов. Заливаем их на 3-4 часа хорошо охлажденной питьевой водой. Затем достаем и даем лишней воде стечь. В это время готовим рассол. Для этого растворяем соль в любой несодержащей содержащей холодной воде. Из расчета на 1 литр воды 100 граммов соли. Дальше измельчаем 50 граммов листьев хрена. 50 граммов укропа с зонтиками. 50 граммов чеснока. И 5 граммов сушеного острого перца. Можно взять один стручок свежего. Так специи займут меньше места в банках и отдадут больше аромата рассолу. Теперь берем нестерилизованные, просто чисто вымытые банки. На дно кладем хорошую щепотку укропа. Столько же хрена, немного чеснока, несколько кусочков перца и накладываем огурцы. Чтобы огурчики поплотнее улеглись, банки периодически встряхиваем. В процессе наполнения между огурцами делаем прослойки изрубленных специй. Верхним слоем должны быть огурцы. Чтобы разложить 3 килограмма огурцов мне понадобилось 6 литровых банок дальше заливаем огурчики доверху приготовленным рассолом и ставим банки в какую-то посуду так как при брожении будет вытекать жидкость прикрываем крышками и оставляем в теплом месте на 5-7 дней в зависимости от температуры в помещении за это время должно полностью пройти брожение. Огурцы поменяют цвет. Рассол станет мутноватым. На дне банок появится белый осадок. А сверху исчезнут все пузыри и образуется тонкая пленочка. Все это говорит об окончании процесса брожения. Теперь сливаем из огурцов рассол просто в раковину. Он уже свое дело сделал. А огурцы хорошо промываем проточной холодной водой наша задача полностью избавиться от белого осадка в банках крышки тоже просто ополаскиваем проточной водой дальше в целях экономии банок крышек и места в кладовке раскладываем огурцы из одной банки по остальным сверху распределяем из нее все специи Затем заливаем огурцы холодной питьевой водой так, чтобы сверху каждой банки получилась небольшая горка. Накрываем крышками. И закатываем. Закрученные банки переворачиваем на несколько минут вверх дном, чтобы проверить на протекание. А затем возвращаем в обычное положение и несколько дней наблюдаем за крышками. Если они остаются ровными, убираем на хранение. Вдруг какая-то крышка вздулась, значит в банке остался воздух или брожение прошло не полностью. В таком случае банку вскрываем, доливаем чистой воды, чтобы получилась горка и снова закручиваем. Вот и все. Очень вкусные квашеные огурцы длительного хранения готовы. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк